Профессия. Специалист по производству продукции печатных СМИ. Современное государство проводит работу для увеличения возможностей людей с ОВЗ в обычной жизни. Результат такой работы – это создание новых профессиональных стандартов, а также обновление уже существующих. Одна из нововведенных профессий – это специалист по производству продукции печатных средств массовой информации. К работе специалиста по производству продукции печатных СМИ допускаются люди с различными нозологиями, а также лица СОВЗ имеют возможность карьерного роста в сфере печатных СМИ. Данные специалисты являются востребованными и перспективными на рынке труда Российской Федерации в сфере информационных и коммуникационных технологий. Трудовые функции специалиста по производству продукции печатных СМИ. Разработка модели изданий, исходя из целевого назначения и читательского адреса. Разработка и утверждение композиции каждого номера издания на основе имеющейся модели. Формулирование задания по предоставлению материалов для штатных фотокорреспондентов или художников. Отбор иллюстративного материала для публикаций. Принятие решения об обновлении отдельных элементов дизайна издания. Подготовка проектов и организация своевременного заключения договоров с лицами, привлекаемыми для изготовления графического материала и выполнения других работ по художественному оформлению издания вне штата. Оформление подписки на материал информационных агентств. Составление плана графика выполнения корректуры, верстки и других допечатных процессов. Специалист по производству печатных средств массовой информации должен знать принципы художественно-технического оформления печатной продукции, модульные технологии проектирования композиции газетного издания, технологии редакционно-издательского процесса, требования к материалам, направляемых в типографию, стандарты, технические условия, инструкции, санитарные нормы и другие нормативные документы по оформлению газеты журнала, законодательство Российской Федерации об авторском праве, правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, методы получения необходимых материалов, порядок разработки планов издания и печатных СМИ, графиков редакционных и производственных процессов издательской деятельности, правила составления и оформления договоров. Стандарты, технические условия, инструкции и другие нормативные документы по подготовке и выпуску газеты журнала, постановления, приказы, распоряжения, руководящие нормативные материалы вышестоящих органов, касающиеся редакционно издательской деятельности. Специалист по производству печатных средств массовой информации должен уметь: работать в профессиональных компьютерных программах верстки, работать в компьютерных программах для работы с растровой и векторной графикой, осуществлять прием тиража, формулировать технические указания к печати, применять на практике положительный опыт в дизайне отечественных и зарубежных СМИ, применять базовые приемы композиции материалов в газете-журнале, оценивать соотношение качества изображений на экране и в печати, вести переговоры, обучение вузов по направлению технолог-полиграфического производства, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Московский политехнический университет, Российский государственный университет имени Косыгина, Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.